Do you think it'll be good? Right. Вот он, свидетель, что рязанские органнотехи, хоть пугали ее, заберут детей, взломают, честно говоря, моих детей. Дети со Девять раз в администрации президента писал, октябрьская прокуратура спрашивает, что в районе не Специально, чтобы я не мог решить, чтобы до меня добраться нет, и отобрать дечения. Нет, это. Я не знаю, я всегда пожалуйста, я женаты. Нет, я не женаты. Мы разводим. С очковой Елена Владимировна. Ну вы разводите сколько лет. В 2013 году. А где ты да? со мной, она точку Вадима -Вадима. Да. а набросилась Тачкова Владимировна. детишек, Холмогоров Андрей Андреевич и Холмогоров Ярослава Андреевна. Вот так. мне четкая сторона про меня напечатала, хотела меня подставить. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, ну я просто, чтобы вам я понятно под... было. Я не читаю. Плохо. Я Зачем ну, меня слушать? У вас нет, все дети, нет, нет, нет, показать, Нет, нет, нет. Зачем? вы говорите, нет. какие дети? Я вам не узнал, том, что дети. Я не понимаю ваш вопрос. Четыре Ярослав, 5. Андрюхи пять. Нет, нет, Они с 9 февраля 2016 года со мной. Угу. Рязанские. Органы опеки угрожали матери, что заберут детей честно здесь сломать, без каких оснований, без а всего. Было суда? Нет. Не было никакого решения суда в том-то дело. Рязанские органы опеки угрожали ей, что заберут детей после того, как Сачкова она ходила в первую очередь, потом я пошел с ними разговаривать. Мне сказали, подавайте на определение места жительства. Нет. Если Сачкова бросила детей, почему я должен подавать на определение места жительства, если дети и так со мной? Вот Косячкова подает на порядок общения с детьми. Вот я в торгуют детьми. Николаевна, и Паняна Любовь Николаевна. я обращался в прокуратуру, мне услышали. Очень. Я у меня есть... Весомые доказательства этого. Смотри, что молодого. Так. Я уже по депутатам пошел. Вот Жириновского написал. После не, этого. Нет, ну я пришел вам что показать? Вот, Жириновский раз это написал. После этих. этого звонка Жириновского у меня начали название по 20 раз на дню. Это не Стиренко. Я беру трубку, она молчок и вырубается. Да. Вот сейчас, четыре раза уже звонили. Номера все левые. Я не знаю, кто это названивает. Да. Я ни с кем не разговариваю, в том-то дело. Просто беру трубку и молчок. Да. Дети прописаны в спадке, здесь они зарегистрированы. Зарегистрированы на три года. на три года. на три года. Зарегистрированы на да. года. Зарегистрированы на на три на я истин стал в администрацию президента, следственный комитет ничего не стал делать. Они не просто сказали, что слышим, а проверили, даже ничего не проверяли. Когда я подал на определение жительства, а целый год мы судились. да я скажу. В 2013 году я нанял адвоката, да я скажу. В 2013 году я подал на определение жительства дочери. На да, дочери. Нанял адвоката, Вастан Викторович. Продажный оказался. 18 тысяч ему отдал, а сам практически в суде выступал. Короче, выбрать мне не дали. В 2014 году она решила вернуться. Целый год мы судились. Ни в ее пользу, ни в мое решение суда нет никакого. Вообще ни о чем, просто год потеряли. Шишимора тогда, когда я подал, она же там все это крутила, как обычно, ты подаешь в органотеке. Она мне говорила в глаза, типа он не мой. Она встреч подержала, если даже Стачкова сама не знает, точно мой он или не мой. Но я сделал ему фамилию, Холмагоров Андрей Андреевич, седьмой. Нет, они не ходят здесь писать, потому что они заберут рязанские органотеки, если они угрожают, что заберут их. Приявить запрос, приявить, который мне сделали. Я там с ним занимаюсь, бабушка занимается. Вот. И, Владислав, вот, они сделают, все. Блин, вам не объясни, что Я вот в ЛДПР, в ЛДПР я ходил здесь, в Рязани, я им, я им целый час объяснял. И в результате они согласились со мной, что из-за капитала материнского так они спрягаться не будут. Тут торговля детьми идет. У нее еще двое детей несовершеннолетних, которые решена на родительских правах. Вот это три месяца было, а на двое, там где же помогли, ребенок стоит, они хотят его продать. Вот они и сейчас их хотят продать, потому вот что прописал, взряд вот ли они будут, закупитого так, взряд ли ничего. И а вот а они по поводу, она их бросила. Она написала записку, все, она бросила. Прокуратура наша, Актеатрская, Ушин этот, я даже не знаю, как его назвать, крышу идти, Примон в прямом смысле слова, Понял? Он не учитывает тот факт, что Сачкова бросила детей, бросила детей, и мало того, она еще написала бумажку, просит решить ее родительских прав. Орден опеки это не учитывают. То, что элементы 21 тысяча, все погашены, выложили 200 тысяч не по закону. После того, как Москва 300 разбирались с ними, они отписались там враньем, и они выложили 200 тысяч. Вот решение суда с Сачковой, потому что она решена двоих десерт предвещал брака в 2011 году. What is it? Конечно. Да. Мы должны все заболеть. я вот что и я вам это перенуберём. Я вам пересаду. Все, вы говорите, ну, это желательно вы до обеды. Ну, давайте я сейчас подозрю, как это может быть. Ну, все. добрый день. На 19-го, здесь вот такая ситуация. Пришли, а, значит, пакет, в такой, что мы говорим о том, что идет, когда взлетит в пангарене. Вот. Кроме этого, у них проблема с известными, которые они сочетали, которых они воспитывали. А хлам не я товарищ. Сказал, да. Давайте то вот что он все, ну, давайте вам объясним. Вот Сачкова она осуждена, у нее. Сейчас у нас как только а ответил вопрос. Я губернатор пришел... В эфире, в видите, да, да, я объясню. Я даже в YouTube, я открыл YouTube-канал, я записал вопрос. Вы, я YouTube, YouTube, и с вами. Да. Ты, Он а ты, меня 20. у меня 200 тысяч. Пусть 20 тысяч что <связываю> не стереть Маргарита нам... Тихо, тихо. Кто? Не, ну зачем я тогда сюда пришел? Вы объясните, пожалуйста. Минуту, я не хочу с вами разговаривать. Вы смотрите, вы мы решаем вопрос, а мы кто решает решать, вопрос? Что? Дайте что? мне следить, кто решает этот вопрос. Я, я хочу... Я я я хочу нет, я хотим у нас все что угодно. Но есть порядок. У нас, у нет никакого решения суда. Есть судебный приказ. 2013, 2013 года. Я знаю ваш закон, ну, знаю. Не наш да. закон. Закон, да. это говорит я не собираюсь никакой закон читать. Если отменить о том, что у вас сняли или 20 тысяч, мы не стали. Это было только настоящая судебная устранство. Вызовить можно, помогаю, а опять, это не нужно. Ну, на и всегда и Паркистян, да. А то, что а торгует в Рижане, это на мой да. тоже, тоже решение суда а Да я писал вам, что прокуратура октяблена. Да, Убить нахуй, да, улучшим на этого надо. Убить. Да. Он на детей взбивается. Они в 5 часах не ходят. Это не лопит ну, ну, ну, не, ну действительно, блин, я ему а я делал вами, Я делил, в прокуратуру ну, с администрацией не, президента. И черные, что тут замешана областная. Они все замешаны. И не изменили. Так, погода. Ну, нет такой ситуации. Такого решена родительский права. Как это стало в опеки? Но и в шиши, Мария. Ладно, я не хочу с вами разговаривать, я понимаю, что вы не, не понимаете или не хотите понимать ничего. Мы пришли вообще на все-таки 200 тысяч. Вот скажи, хотя бы 200 ну, тысяч. тысяч. Давай, <сорат> вот, я лично. Борщкова Елена Владимировна объясняет. 9 <сорат> <сорат> января... <сорат> you. so so so 9 февраля 2016 года вернулась вместе с детьми. Приставы напугали детей, они говорят, что приставов надо их убивать. Сачкова вернулась, я ей 18 тысяч, или не 21 тысячу отдал. Она написала заявление, я лично с ней отправлял, я тоже отправлял свои доказательства, что долг погашен по элементам. Вот заявление Сачковой. Да ну, на них убивайтесь, если ты мне они мне 20 раз на дню назвали Я написала. Саркисян получил это заявление. Она должна была убрать... Они за место этого выложили 200 тысяч. А что-то здесь они не понимают. А был на 21 тысячу. Сейчас я покажу эту а, на 22 тысячу. У вас решение не Какое решение не, туда не было, было, понимаете или нет? В декабре отклонили. Никакого сюда не было, не было. Никакого. Я сейчас кодичку не могу. Пошли, что-то без Я кодичу вам. Так, приставы меня подали на элементы за 21 тысяч? Сейчас, погоди. Это, что -то, что -то... вот Когда они отправили. в, в Октябрьский районный суд, покажу, 38 тысяч. акт сломили, нет повторов, преступления. А они без суда и мы выложили 200 тысяч. Какое право они имеют? Они... Они выложили без предприятия, не, это, было. не было никаких 200, вот, что хотел. А перед тем, как у Куку не помните. в я уже не, Проходил. ладно, туда, не раз проходила бесплатная государство, вы меня слышите или нет? Не веще, я, не веще, веще, веще, веще. я уже не раз цитировал. И знаете, что мне сказали? Но что служить-то бесполезно тогда, когда тебе. Ну, приступим, бесполезно судить. После вот, того, не не как я написал, это же меня мне назвали в канцелярии суда, телефон канцелярии суда, я принял. И угадали, что уголовное дело. А если, если уголовное дело висит, вызывайте поездку в суд. От меня никто в суд не вызывал, не было никакого суда. Ну, По какому праву? Выложила 200 тысяч, у меня 10 тысяч. Разогнать девайцы все. Я целый год официальной занимался, целый год. Не официальной, ни при чем. А чем заниматься? Из себя. Как ты будешь воспитывать, если тебе официально работать не дают? Единственный шанс от них отъебаться, это решить ее. Да, Они не, не дают. не ты Вы Я выйду. Ну, ругать не, не надо. надо. Как же, не понравилось, что матом ругаешься. Выходите отсюда. А как, что делать? Никто ничего не делает я прям. Не ничего делаем, а Да зря я сюда пришел, я думал к любимому дадут на прием. Но, записаться. На инференция а просто подавайте это все. Вы такие и же, что, как на куртонопейки там, или что-то. А еще а если хочу сказать, что дети вы? Да все замеслены. А -а -а. Погоди, газета запутана. Она мне нужнее. Спасибо, прошу. Пакет Детей мы не отдадим. До свидания. Не надо показывать, кто они такие, чтобы он ты показывал. Пошли. сказали. Бери! Бог знает. А если деротских серия отвечу? А тут пришли, они разговаривали. Мне в каждый день назвали по двадцать раз. Нет, 20 раз, по раз назвали, да? Как вы забираете? А почему угрожают? По какому праву они угрожают? Не, не угрожают! Понимаете? Резально пьет! Никто не хочет понимать! Никто! Я не так не верю! Даже ЛДП со мной согласилась, что тут из-за капитала они не будут. Не вы понимаете, она решена родительские прав двоих детей с предыдущего брака. Нам это не докажем! Запитал а дают на троих детей. Андрюшка у нас третий. Когда я ему сделал фамилию, все это началось. Да вы все знаете, вы все знаете. Я, я сел и шумпанили и Тихо, такое, я дай мне сказать. Сказал, мне сказал. тогда еще, когда мы с Бачковым в 2012 году жили, мне назвали непонятно кто и звонили, угрожали, я что заберут детей. Мы выходим, уходим, уходим. Тихо, ну так же. А детей смогут решить. По поводу забрания детей, я не выявляю. Я выявляю, у меня есть основания. Я не знаю, Рязанского на пике они а дай засказать то мне. Рязанские органы опеки за Шишину, хотя Николаевна, которая находится в не Она не работает. Ты не Она, Она не работает? Нет, другая причина, то есть Значит, нее кто-то добрался, не для Но это меня не успокаивает, потому что мне название 20, 20 раз. не А то мне самого сейчас в менторку сдавят. Ты да будешь тут так... же Я целый я год уже воюю с непонятных племб. Я хочу, чтобы а я ну, попали, Тихо! Они не пропадут, пока я от них не отказался. Они хотели, чтобы я такую бумажку написал, как Тачков написал. У да, да, вас меня не дождешься, я не у меня не доставлю. Дома они не отбираетесь? Нет, не отбираетесь, но вам угрожает. Да, еще. Про седьмую поликлинику, седьмая поликлиника не хочет делать запрос вас. Нам Надо с ним запрос сейчас недавно, когда я выложил видео в Ютубе, нам приходили инспектора резанские записать, кто типа тут живет. Запугивали, говорили, что так я прокуратура. Я говорю, покажите бумажку. Бумажку они мне не показали. Но мы им сказали, что в том-то есть прописано, они прекрасно все знают. Они же тоже наезжали после того, когда когда она убежала, это же. Так, честно. Есть то вопросы Есть вопрос. А детский садик мне логический? Детский сад, где в детский И в, будет, и в, будет, и в Блин, ну ты понимаешь, прививки, ведь мама с очков приходила а а ты... пьяная в хлам. Не, ну если я сейчас увидел детский садик, да. я уверен на сто процентов, что из органы заберут. Да. Они скажут, а мама не решена, пришла и забрала. Да. А да. почему? Да. Когда а. дети были в Спаске, я подавал на определение места жительства, на порядок общения, на да. фамилию да. ему делал. Фамилию целый год делал. Да. Да они все это сихти потому что и мы с ними занимаюсь а, а, да, ну, я не есть у них Есть. Я обманул все. Да, да. У меня все есть. Просто органы опеки, наши, рязанские, перед тем, как Хачкова убежала, мы показали эту бумагу, что она написала, что ее дети нужны, она хочет, чтобы ее решили родить кифра. Ее силы я не доставлял. Я наоборот ей говорю. Я подал бы. Вы понимаете, они хотят до меня добраться. Это хорошо, если сейчас действительно уволи, дай объясню. Я думал сначала, что капитал на четверти, тут сейчас такая штука, либо я ищу, либо мама. Кто воспользуется капиталом? Но капитал не дает? Мы думаем, что, да, мы ну, а как я поменял свое мнение, почему я уверен, что хотя бы с точно торгуют детьми. Потому что саму Сачкову в 2 часа ночи я вытаскивал, мы вызывали милицию, типа за сад органы паски и инспектора Павлина Шехилова, Татьяна Николаевна. Она не отдавала Андрюху. Я был с ней в официальном браке история, она продолжается так и Я же не просто так ору, я требую. Ты такой, я не знаю, как я, целый день 20 раз назвали. Да, приходят какие-то человек. Мама, тихо. Мы, я вам объясню, что будет. Перед тем, как Стачкова вернулась, сама Нестеренко долбилась, орала. Они поняли, что по 157 меня судить не получится. Акте действительно. А больше я ни с каким. Адвоката ни с кем не подписывал. Они хотели меня закрыть по другой статье, чтобы я вышел и не напил морду. Потому что они практически вышивали в лесной. Это был на провокации. Сейчас вам понимаете, я я понимает, не за... мы... Другой мы. дело, если мама тоже не стала властитель. Мама. Потому приходит мешает, вопрос, а в пухла. хлам. Я подам, решение, но я знаю, что меня подадут на решение в 3 ну, 3 3, понятно, потому что... Потому не... что когда и... я с и судился, последний суд был, я там отбывался. Хотя он наняли Наташу адвокат, который сейчас запугали. Сейчас уже не хочет, что с нами я хочу, Если я подам сейчас ее на решение, меня слишнет решение. Прокуратура вам отвечает. Прокуратура? А он, Прокуратура он, говорит, он, подавайте он, на, он. на определение места жителей в и об смене элементов. Но Понятно. я же уверен, что они, нет, нет элементов, они выложили не по закону. Почему написал заявление 450, получил 21 тысячи, а потом убралась? Он а она выложила а 200 тысяч грушен, отдавать их, то есть не грушен, а 14. Как она как как Я могу, конечно, пойти с ним с толпой решать вопросы, как в 90-е. Ну, тогда я уже под, под вопросом буду. Тихо, тихо, тих, тих, дай. дай, вопросы, мам. дай мам. Мне кажется, каждый день, после того, как Жириновского письмо получил, 20 раз на дню назвали мы. Звонки да, как какие-то левые. Я звонил в администрацию президента. Мне сказали, посмотрите по телефону, откройте посмотрите, что они все левые. Так, сейчас я покажу. Я не могу сказать, что брать их. Так, 8 920 038 3080. Каждый день разные, по 10 по 20 разными. И приходят. и приходит опять человек, непонятно кто, представляется, показывает типа корочка следственный комитет. Кто вам предложим? Следственный комитет. Кто же там? А вот он будет, как он в 19. Это не Мы сейчас пройдем хотя бы платный, если наверное, не дает. Допрос делал, прививки. Это нам придется с одного спорта ехать. Ну, не конечный, мы сейчас практически уже прошли, может быть, Да? Все равно, детский сад, я их отдаваю. Я тут только, только один конечный, скажем, прошла и... Я имею в виду... В чем ситуация? Тихо, сейчас один. 6 лет. Ладно, детский садик. Нет, ну в школу нам хотят семьи хотя бы отдать. Как? если она не решена найти прав, они же могут из школы забрать. Они не будут меня спрашивать. Вы говорите о том, чего пока еще нет. Я потому что говорю, что я сужусь и 4 года с ними воюю. 4 года практически. Я знаю, как они будут действовать. Поверьте мне. Они заберут их. Рязан, Георгина Пики. А скажут, мама забрала. Почему? Тачкова. Есть, делали такую репутацию в 2011 году. Одно может быть решение, которое в частности проблемы нет, вы еще 200 а вот 200 тысяч это нет, я не пропущу. Если мама не достойна ванцикера детей, то нужно не мешать ли эти хотя бы ограниченность. Она уже решена. Она не устанавливается. А я не хотел ей помочь. Не да, не гречна, я уже не, не раз с органами Питера говорил писал а, на них. А, а И про тихо. Но это хорошо, если шишима в но все равно... Заход там и наверное, осталось. А это... Черт. Mm -hmm. да. mm -hmm. Короче, фишка в том, почему я такой фермер поднимаю. Я не просто так отвержаюсь с торговыми детьми. Mm -hmm. Если тебе, 4 года на протяжении 4 лет угрожают, что ты детей, и сама, шиш... То есть сама Сачкова прибегает со спадкой и говорит, что они хотели его продать. Mm -hmm. А я? Вот свидетель заказывает. Mm -hmm. Свидетель ее подруга. Значит, могу... да, могу... не, ну... я... Вот вы не скажите, а кто на обзор должен делать? Я... А если прокуратура отписывается в рамян, а как я его. Я и так узнал за уши практически тяну этого человека. Это То что он что-то делал. Но он не делает. А помощь будет какая-то? Опять какие вопросы. Помощь чего? Не, ну я понимаю, 90-е. Пойдем с ними, разберемся полку. Я на это человек. На мой Нам и получится, мы на Мы сами подумайте, 9 раз писать администрации президента и 9 раз отдают одному и тоже Ничего не забыл его. Я пиздец писал. Нет никакого. Отписывай врач. Отписывай, никто ничего не хочет сделать. Никому чушил, он хороший, но у нас меня там такое, все. Не понял. Ну перевидите, да. Ну хотите отмечаться, но. Она меня подсветка делал, печал. Они хотели, чтобы я пошел. Я уже какая-то писал А. Также говорим, у них это вечерняя вещь. Что же, прям? Они Я не это, что я любишь. Я Я что ты любишь. А? не стара, они. они сказали, вы не Я что я Говорили, что, как бы... Потому что я утверждаю, что обтяг в прокуратуру и Так оно я ничего не Она должна надзор над ними делать, и она ничего не делает. Она действительно. Как мне заказать? Я же не прокурору, у меня не таких полномочий. Я вообще говорю. Нет. Во-первых, я сомневаюсь, что суд будет в моей стране, хотя акты они отклонились 8 тысяч, не стали меня отсылки. А сейчас они за эти 200 тысяч хотят мне судить. И вот как вот мне... Я уже писал, у меня вот такая стопка отписок. Я стопка отписываю. сейчас Вы понимаете, если я туда пойду, ну, меня разноруют. Выписайте. Они меня ненавидят. Представляете, как? Я столько писаний не сделал. Я постарался всех. Вы представляете, а Спокойно. Понимаете? Свяжением Рязанский орган наф咪? Разведитеuckingme Центр Пosed решением правильный, может? Наверное, неibly и город своими австиглин depth И вот дадим. Ты никакого человека не, и не, обладает, не Я знаю. Ну, год ходить. целый на это не пришел. Выходили, пишу. Мы ходили, Сачкова ходила, а она... не... а что, не... Они его в кабинет хотели догнать? Их... Меня туда не повторили. Меня хотели догнать из кабинета, а Сачкова пугали, залезано ложным показаниям. Но мы заявление написали, что сейчас а от этого исполнительницы, и каким-то уголовное делом. А уголовное дело на меня заводило не Сачкова, а не в Теренце, а в Организованная группировка, я не удивлюсь, если меня убьют. Ну а а как, эмоции? <связывается> как эмоции, если человек приходит, представляется типа ответственным и покажите им детей? она как права. А вы же Нет, не да. Напл... Вот, напл... а ты как думала? Вот они, назвали какая Я понял, что с ними разговора никакого нету. Зачем орать-то? Ну нельзя так орать-то. А ты тоже не орала, блядь, что-то? Ну, блин, ну достали, я ей объясняю одно, а она мне другое. Я показал, что мне нужно помощь никакой нет. По поводу приступа они ничего не могут, а? И тогда зачем она вообще нужна? Зачем тогда нужно эту покупать? какой детский садик они его заберут?